Городской набережной на реке Меас в районе Фазовод. Проект предлагает инициативная группа добровольцев. Предполагаемое место оба берега идут от железнодорожного моста до на улицу. Территория набережной является центром притяжения населения Мяса и туристов, заезжающих в наш город. Река является связью не только чистых городов, но и связью самого города и природы. Именно поэтому необходимо благоустройство набережной, включение реки в городскую инфраструктуру. Протяженность набережной около 2 км по обе стороны реки. Общая площадь проектирования и благоустройство более 4 гектар. Проектам предложено разделить набережную на три тематические части. Прогулочную, культурно-социальную и спортивную. Эти зоны расположены напротив значимых объектов города и имеют с ними прямую связь. Зона спорта напротив стадиона трудов. Или малые формы соответствуют теме зоны. Она включает в себя детские игровые на разные темы, пять площадок, места для рыбалки, мостики, четыре обустроенные зоны, спортивные на разные виды спорта, четыре площадки. Культурно-социальная часть будет расположена напротив храма погоявления и включать следующие территориальные объекты: магазины и павильоны, одна большая и одна маленькая сцена, зона обучения с павильонами и библиотекой. Историческая выставка. Прогулочная зона проходит на обильно озелененном лугу берегу, берегу реки, связанном с лесом, и включает в себя пляжные зоны, сухие пляжи, четыре площадки, пикниковые зоны, 2 оборудованные площадки, 2 лодочные станции, площадки для дубового собак, дубовые аллеи, либо другие виды деревьев, кафе и мосты. По всей территории следует провести очистку от старых и больных растений, пересадить и упорядочить их рост очистить тепло, выявить и устранить причины ее заболачивания, не нарушая здоровую флору и фауну рифму. Для благоустройства следует установить биотуалеты и урны для раздельного сбора мусора, провести освещение, установить указатели с необходимой инфографикой, предусмотреть прокат велосипедов и трассы для велосипедистов, прокат лыж и лыжню для зимнего периода. Особое внимание стоит уделить доступности среды для маломобильных групп населения и пожилых людей. Основная цель проекта – не нарушая целостности и особенности природной среды реки, провести благоустройство набережной, сделать ее центром притяжения для активного и спокойного отдыха горожан, прививать социально-культурные ценности общества. Первый раздел – это прогулочные зоны. Сеть тротуаров и прогулочных дорожек, а также белодорожек тянется вдоль всей набережной. По улице Набережной и далее по улице Колесова частично присутствуют или отсутствуют тротуары. Это проблема для жителей города, так как дорога, вдоль которой тротуара нет, является сетью жилых районов и социально значимых объектов, таких как церковь, Привет. стадион, труд и физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому предлож... на территории Набережной предложен тротуар. Рядом с тротуаром со стороны дороги будет обустраиваться велодорожка. На данный момент по всей территории набережной есть множество неблагоустроенных тропинок. Проектом предлагается на их месте сделать благоустроенные дорожки и добавить дополнительную прогулочную зону. Отдельное внимание хочется уделить шуму и пулепоглощению, поскольку набережная находится рядом с объездной дорогой. Проектом предлагается озеленить разделительную полосу дороги вдоль набережной кустарниками и деревьями. На территории также возникает проблема излишнего шума от железной дороги. Для ее устранения предлагается закрыть участок дороги шумозащитным акриловым экраном. Ограждение из акриловых панелей обеспечивает максимальный акустический комфорт за пределами трема ухода. Согласно исследованиям, при использовании таких конструкций значительно снижается уровень шума в несколько раз. Падает концентрация в воздухе взвешенных частиц и химических веществ. Следующий раздел – это детские игровые площадки и ледовый городок, как зимний вариант использования данных площадок. Несколько площадок будут расположены вдоль набережной. Они планируются в виде игровой площадки, спортивной либо сочетания этих элементов. Площадки могут быть совмещены с образовательной функцией, например, площадка-огород, где дети могут посадить растения на грядках, ухаживать за ними, наблюдать за ростом и собирать урожай как результат своих трудов. В период холодов и снега на месте детской площадки возможно организовывать снежно-ледовые городки, развивать зимние виды спорта и развлечений. Следующий раздел – это пляжи и прибрежные территории. По поводу укрепления береговой линии хотелось бы сделать акцент на том, что набережная не должна быть вся закатана в бетон, только в тех местах, где это необходимо для безопасности. Все пляжи предлагается отсыпать песком. Устраивать деревянные площадки и понтоны, оснастить пляжным оборудованием, раздевалками, биотуалетами и укладами. Следующий раздел – это рыбалка. На набережной также предлагается расположить места для рыбалки. Они могут быть обустроены как деревянные мостики, выходящие на воду или в камыши. На лодочных станциях будет возможно взять в аренду оборудование для комфортной рыбалки. Места рыбалки будут оборудованы умными. Реку следует очистить таким образом, чтобы в ней могли прижиться разные виды пресноводных рыб, которые будут выпущены в воду. Рыбалка в данных местах будет возможна только на платной основе, как элемент спорта и развлечения, для того, чтобы излишняя ловля не повредила фауне водоема. Мосты через реку. Через реку запланированы три крупных моста и два небольших пешеходных. Они являются связью между районами города, а также связью для инфраструктуры набережной. На данный момент все мосты в опасном и неэстетичном виде. Мосты могут быть крытыми частично или полностью, иметь уширение с лавочками и ловными. Также они рассчитаны на проезд велосипедов. Поручни для мостов имеют такие конструкции, которым невозможно крепить замки, когда любят делать молодожены для защиты от вандализма. Пикниковые зоны. Они необходимы для безопасного и антивандального нахождения людей на территории набережной. Они исключают появление костровищ на полянах и пожарах сократят количество мусора, оставляемого после отдыха. Предлагается обустроить зоны с мангалами в виде бетонированных или выложенных тротуарной плиткой площадок. Также в этих зонах будет находиться противопожарное оборудование, урна для уля и пепла и информационная табличка «Пикник» с правилами нахождения и пользования зоны. Следующий раздел – это дубовая аллея и выставка. Одной из достопримечательностей набережной станет аллея из дубов или других деревьев, которые смогут прижиться в данной почве. Насыпная дорожка по прямой между деревьями заканчивается скульптурной композицией и обзорной башней. Вдоль всей аллеи предлагается расположить выставочные стенды на разные темы. Наполнение их можно менять в зависимости от темы выставки. Вдоль аллеи будут расположены места отдыха с урнами и цветниками. Следующий раздел – это лодочные станции. Причал и лодочные станции предлагается сделать двух типов. Небольшие в виде мостиков и крупные с павильоном аренды и понтоном площадкой. Планируется прокат не только лодок, но и механических катамаранов для двух-четырех человек. На крупных станциях в павильоне также можно будет взять в аренду оборудование для рыбалки и пятника. Там же возможно хранить мебель и оборудование с пляжа. Следующий раздел – это места выгула собак. На набережной предлагается оборудовать площадки для выгула собак. На них обязательно должна быть станция с пакетом и совками для уборки отходов после собак. Также планируется небольшое строение для хранения инвентаря. Площадка должна быть комфортной и эстетически приятной для посещения. Следующий раздел – это спортивные площадки. В перечне поручения президента Российской Федерации уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности. Также в целях повышения эффективности использования физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, улучшения качества жизни введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Следовательно, спортивным площадкам должно быть уделено особое внимание. Спортивные площадки предлагаются разделить на зоны виды спорта. Теннисные в виде настольного тенниса, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные и воркауты. Также другие виды спорта. Рядом с спортплощадками можно организовать и прокат. Следующий раздел – это магазин, остановочный комплекс, кафе и библиотеки. На территории набережной планируется расположить небольшое кафе и реконструировать конечную остановку на Лихачева и прилегающий к ней магазин. Так как на набережной будут гулять дети и подростки, не следует продавать табачную и алкогольную продукцию. Вместо пивного магазина на остановке можно сделать хозяйственную бытовую точку торговли, продающие товары для пикников и активного отдыха. Также пакеты для сбора отходов от собак для гуляющих животных, сувенирную продукцию и оперативную печать фотографий с набережной. Отдельно от кафе планируется павильон школ, где будут проводиться различные мастер-классы, обучающие программы для детей и взрослых. Перед зданием запланирована площадка с уличной библиотекой. Боксы с книгами могут быть убраны в хозяйственное помещение на ночь, либо в плохую погоду. А функция библиотеки может быть перенесена внутри здания. Следующий раздел – это парковки. Их предлагается устраивать вдоль набережных специальных карманов у дороги. Парковки выложит газонной решеткой, заполненной грунтом с травой или гравийной смесью. Следующий раздел – это сцена. В рекреационной зоне возле дубовой аллеи планируется возвести большую уличную сцену. Перед ней располагается площадка, на которую выставляются складные стулья или используется в качестве танцплощадки. На нее возможно выставлять навесы, но она не может быть снята для мероприятий закрытого типа. Для сцены есть отдельный небольшой павильон для хранения инвентаря и раздевалка. Следующий раздел – это баги прокат Его предполагается расположить в спортивной зоне, где он, собственно, сейчас и находится. Это будет представлять собой специальную грунтовую трассу с рельефом. Прокат огражден специальным забором. На территории проката расположен павильон с обслуживающим оборудованием и кассой, также небольшой гараж для машин. Отдельное внимание предлагается удлить оборудованию для маломобильных групп населения – Обустройство пандусов и нескользких покрытий обеспечит безопасные прогулки для инвалидов-колясочников и мам Также большую роль в безопасности и доступности среды играет освещение и коэффициент освещенности среды. Оно должно быть достаточным для комфортного восприятия объекта и гармонично подчеркивать его архитектурные достоинства. В городе уличный свет является необходимостью. Фонарь уличного освещения, разгоняющий ночную тьму, это фактор безопасности дорожного движения в темное время суток. А иногда... Надежда одинокого прохожего на спокойную дорогу домой. Большое распространение в последнее время получило архитектурное освещение. Это подсветка красивых зданий, памятников и фонтанов, расположенных на городских улицах. Для создания такого типа ночного освещения используются обычно прожекторы на основе светодиодов. Такие источники света имеют огромный ресурс, потребляют мало энергии и дают качественный, яркий, но не режущий глаза свет. Отдельное внимание уделим моменту контроля за сохранностью всех элементов набережной и общественному порядку на этой территории. Хотелось, чтобы набережная была оборудована системой видеонаблюдения. Часть ответственности за порядок и сохранность можно переложить на арендаторов, которые будут находиться на территории набережной в виде охраны уже непосредственно людей. Органы правопорядка также будут подключены к патрулированию данной территории. Рассматривается возможность сотрудничества с казаками города, которые будут контролировать соблюдение порядка на надежной. Как итог, хотелось бы сказать, что это место станет не только красивой достопримечательностью нашего города, но и излюбленным местом прогулок граждан, а также привлечет туристов, что поспособствует развитию данного направления. Большое спасибо за внимание. Творческая группа, вся представлена. Есть? Еще есть, хользей. Еще есть, да? Понятно. Ага. Ну, тогда, может быть, на несколько составляющих, что ли, все это дело разнесём. Сама идея замечательная, и вопрос по набережной он уже давным-давно у нас назрел. вчера возник, позавчера даже. А... Начать, Алексей, это не будет поручение вам. какую-то логику движения занять, да? Вернее, действий определить. Значит, вот участок довольно большой. К сожалению, я сегодня однозначно могу сказать, что часть земли давным-давно уже передана в аренду либо физическим лекциям, либо юридическим лекциям. И, к сожалению, никаким образом она не используется по назначению. Вот поэтому первое. Вот на протяжении всего этого участка надо... Понять, где, чья земля и соответственно какой форме она передана. Потому что мы недавно буквально к этой теме подходили, но, ну, может быть, немножко с иной точки зрения, да, и посмотрели, что участок-то у нас получается в чистом виде муниципальный и никем, ничем не обремененный, он, по-моему, выпадает вот. Вот здесь вот только лишь. Mm -hmm. Все остальное там уже в том или ином виде закреплено. Но не используется тем не менее. Но не используется, тем не менее, поэтому в любом случае это первый шаг. Mm -hmm. То есть да. Понять, Конечно, что у нас да. происходит с Землей, где она и как ее управляет, это первое, что необходимо сделать. В принципе, это несложно, время для этого нужно понадобиться. Неделю будет достаточно, mm -hmm. чтобы разобраться с рукой, где эта земля. Дальше. Картинка красивая, понятно, а расчеты какие-то уже под это дело имеются. Это нет, расчетов нет. Расчетов нет. Вам необходимо знать вообще, будет эта набережная или не будет. То есть, там что это, это Ребят, это зависит во многом от нас с вами. Ну, будет или не будет. Я просто рассчитать там. То есть, есть волшебное слово «надо», которое всегда и все, наверное, оправдывает и определяет. Да? Поэтому здесь необходимо... То есть сегодня появляется возможность вот, про программу благоустройства. Я думаю, слышали все. Конечно, да. вы благоустройство слышали тоже. Очевидно, в этой связи вот, вы сегодня пришли ко мне в гости, да? Отчасти. Значит, Земля ⁇ это проблема номер один. Это мы выясним и до вас информацию, что называется доведем. Дальше, значит, вот для меня лично, что видится проблемным на данном этапе. Это, конечно, русло реки Миас. Если даже вот с учетом того, что с деньгами всегда напряженка у всех инвесторов, может быть, надо будет поискать. Но вот интересанты здесь появиться могут, да, по, собственно, по набережной, чтобы туда деньги вкладывать при нормальном оформлении документального и перспективы, когда будет человек видеть, то вот с руслом реки Миас, даже если мы ее в этом участке с вами почистим, то рыбу туда не запустят. Иллюзию читать не надо, да. Потому что русские реки, по идее, и саму реку, ну, надо смотреть на всем протяжении ее, от истоков. Для того, чтобы там была рыба, и чтобы там люди рыбачили. Ну, нормально рыбачили. Ну, рыба, в, это, в принципе, есть. Вот в этом месте рыбачат люди. То, что там рыбачит, я в курсе. Что они просто выглавливают? Это вопрос второй. Можно привлечь же экологов, которые... Скажут, как нам убрать эти заболоченные это части? Это безусловно. То есть расчистка русла а реки, она напрашивается не только на этой территории, но и вот улица Уралова у нас в второй части города угу. есть. Да, там тоже в общем, и берега уже такие, и заужение уже пошло везде, русло реки. То есть, в принципе, это проблема, которая ну, тоже довольно кардинальная. Она сопоставима с очень большим рядом значимых проблем для Мясского городского округа. Это отдельный аспект, и вот я бы, скажем так, разделил, может быть, проводил вот работу параллельно, то есть творческую группу, тот креатив, который у вас есть, плюс специалисты, которые будут помогать делать расчеты, мы решать мы вопросы. Мы рассчитывали да, чтобы это с вашей стороны А, а русло реки, это, наверное, должно быть другое. Да, да, да. Я предлагаю, поэтому на две вещи поделить, да. условно говоря проектную бригаду, допустим, создаем, замыкается она на этом, а с руслом реки у нас будут работать экологи и специалисты, которые должны заниматься. Просто это делим сразу, как вариант. Дальше, конечно, надо все это, презентация это у вас в да. электронном виде, насколько она есть. Давайте да. мы ее еще тоже посмотрим, да? Ну, то вот под, под слова, Дальше да, все бы... это надо уже, ну пошагово, пошагово расписывать, и как следующий, вернее, как второй вариант того, что необходимо сделать, я предлагаю состыковаться, значит, с Качевым. в понедельник, там, по-моему, в 15 или в 16 у него угу. встреча вот с еще одной творческой группой, да, которая у нас оформилась по... по... по, по улице... 28. 28. Да. 28. Да. Да, Нет, нет, нет. Другой, <свят> да. <свят> да, на самом деле инициативы много. Вот улица Тухачевского у нас инициатива. Э, есть и вчера картинки, в общем, уже приносили, как ее видят жители нашего города, для того, чтобы молодежи там тоже была возможность. Да и не только молодежи, как место притяжения. Вот эскизник у них, в принципе, тоже уже неплохой имеется, и там порабатывают юный архитектор, студент, студент архитекторы эту тему так, кураторством специалистов, уже умудренных жизненным опытом и знающих историю города. Так вот, по-моему, в 15 часов было бы неплохо, если бы ребята по присутствию там, угу. в отеле. Так, это, понедельник. В понедельник. это в понедельник ну, по времени вот, через Алексея угу. состыкуетесь как это все будет выглядеть ну и дальше соответственно уже коль скоро там будут э профессиональные проектировщики присутствуют, проектанты присутствуют соответственно уже последовательность действий для того чтобы вот э бюджетные деньги они про которые мы сейчас зрительно угу. говорим Значит, они вещь интересная, с одной стороны, да, потому что они бюджетные, с другой стороны, довольно сложные, потому что, как правило, их не хватает, и, как правило, они очень короткие деньги. Ну, то есть сегодня деньги есть, а завтра их уже должно. Они должны быть израсходованы. Причем именно на, на те цели, на которые они предназначены. Кто с бюджетом работает, те понимают, о чем я говорю в этой связи. Поэтому нам надо максимально ускориться для того, чтобы, если мы говорим о проекте 5 шагов», mm -hmm. да, нам надо максимально ускориться для того, чтобы вот на имеющейся основе уже подготовить все необходимые документы для того, чтобы заявлять этот проект, mm -hmm. под который мы будем стараться получить э, финансирование. финансирование. Но э, в этой связи вопрос следующий, и я о нем, к сожалению, очень часто в последнее время говорю. Вы в, своем, в своей презентации не единожды сказали про прокат, про содержание, про платные услуги, то есть мы должны понимать, что если мы здесь раздробим, и будет 10 арендаторов, uh -huh. то, наверное, конечная цель рано или поздно у нас будет с вами диверсировать yeah. очень сильно. Yeah. Yeah. То есть здесь, наверное, ну, может быть несколько арендаторов, но как бы вот орган управления, там, управляющая организация, компания раз, то нужна, оператор, uh -huh. который эту концепцию, когда и на стадии уже реализации. И на той стадии, когда она будет реализована, будет поддерживать и сохранять. Я в последнее время привожу в пример 2011 год, когда очень много детских городков, да. малых архитектурных форм было смонтировано. Смотрите, во что они сейчас превратились. Потому что поставить поставили, деньги в том числе, когда бюджет потратили, а содержать никто не содержит. Жителям они не нужны, попользовались, ну, вроде как пользуются, но а управляющим компаниям, чтобы содержать их нужны какие-то ресурсы для того, чтобы да, расходы покрывать. Муниципалитет это вообще не его полномочия в чистом виде. И в итоге сегодня это травмоопасные малой формы, это пришедшие в негодность, это не востребованные как следствие детьми. И сами деньги, которые были у них вложены, они неэффективны получаются. Так вот сейчас задача-то ставится, чтобы если мы бюджетные деньги куда-то вкладываем, мы сразу понимали, что с ними будет дальше. Какова будет эффективность этих их вложения в, период использования, условно говоря, чтобы сделать, но сделать на, на годы, не, не на год, а на десятки лет, чтобы потом уже просто поддерживать и какие-то серьезные ресурсы не вкладывать в это дело, а именно выйти на какой-то уровень самоокупаемости, быть может, э, но так, чтобы это было востребовано. Это еще надо, и помимо всего, извините за э, слово, прикармливать и раскручивать, чтобы люди пошли туда, чтобы mm -hmm. на пикник поехали вот в ту зону, они пошли в лес, вон, да. туда, вон, на горку, и не оставили там после себя не весь, что культуру надо воспитывать, ее надо прививать. В этом цель облагородить, потому что есть такая штука в психологии человека, что если он видит, что Квинтина Гажина, то, то, то ему не стыдно туда же. А если он видит, что хорошо, особенно если привлечь к этому людей, если Само они население. сами это будут делать, как-то помогать. Вот. Душу, вот то вот это то самое ценное. Да? И сейчас, ну, к сожалению, пока, вот это не для СМИ, да, коллеги, мы когда озвучили тему того, что надо начинать активно работать в плане благоустройства города, потому что у нас, надо извините у меня, никакого людей. облика у нас нет. Вот. Э, нельзя делать это э, только силами, это, это в принципе неправильно, это, по, по большому счету другими словами мы об этом сказали, только силами там, муниципалитета, управляющей компании либо еще кого-то, чисто там, где они мусорят, по большому счету. Мы мусорим, что было на Тругойке, на Инышке после летнего сезона, там такие город-свалы вывезли, мам не горюй, э, э, я немножко о другом. Когда мы сейчас пошли на сходы, во дворы, общаться с жителями, вот говоря про программу благоустройства, и по сути дела, вот та же самая фраза, которую я сказал: хорошо, бюджетные деньги, допустим, в этот двор будут вложены, кто будет содержать? Смогут ли жители передать в управление этой управляющей компании тоже в малую архитектурную форму, да, несколько качелей и каруселей. Но при этом 30 копеек на общедомовые расходы. расходы. Вчера была на встрече управляющей компании. У нас октября 31 отказались от детской площадки, на которой мы с мужем установили качели. То, То есть, есть она, получается, да. ваша, остается городская. Так она не наша, она как, висит в воздухе. И люди не хотят следить за 30 ей. копеек, 50 копеек, рубль может быть. да. То есть мы понимаем. Да, вот э, Замахиваясь на такой большой проект, это обязательно надо сделать. То есть, в принципе, мы, конечно, молодцы, большие. Э, но такой но вот мы степени с... проработки на добровольных мы, началах. Э, да? Создали мы в, в теории наша, да, создать прям движение такое которая будет убирать делать субботник, то есть предполагается даже уборка всей территории, не какой-то да. отдельной наемной организации, да. а субботника да. с жителями да. города Мираса. Да. То есть это общественные субботники. Идея. То есть, когда человек за собой уберет несколько Можно пластиковых взять, стаканчиков, он уже на следующую прогулку с ребенком придет и положит и стаканчик вот в урну. Соответственно, замечание остальным будем сделать, если кто-то да. Два года подряд я бываю на субботниках, как раз вот на этой территории. То есть, это и Она убирается у нас с силами комитета по ЖКХ. И я вам скажу, количество мусора, которое там от года к году появляется, оно увеличивается в разы. Но ну, это еще и условия, когда 5, будут на протяженности стоять урны. Все, Плюс да, я да. можно мысль закончу. Она, это да. То есть когда есть куда складывать, это замечательно. Надо, когда есть кому возить, это тоже. Я говорю, к чему. Не единожды, к сожалению, сталкивался и надеюсь мы вот с вами понимая и говоря в одном и том же этого избежим. Значит, очень много. Людей приходило и, и приходит, по-прежнему продолжает, рассказывать о том, что вот, да, вот, давайте мы включимся, давайте мы сделаем, мы готовы, мы это, это без обидно. Это констатация факта. Наведем порядок, наведем чистоту. Так, ну, давайте не будем теоретизировать, условно говоря, есть у нас там весенние субботники, берем все дружно, управляющую компанию подтянем, там, либо кого-то, они привезут грабли, вилы, лопаты, рукавицы, мешки пластиковые, потом увезут, ну, Давайте и выйдем, сделаем все вместе. Организуемся. Я со своей стороны клич брошь, да. вы со своей стороны. Чем заканчивается? рассказ? Да. Приходите вы. Но не Мы все, на пройти. самом деле. Вот у нас, Нам удавалось убирать за стадионом Кость, лес. Кость, я же и, говорю без обид, есть, и есть это к вам не относится. Я говорю, что чаще всего сталкиваюсь как раз с этим. Вот нам, гораздо легче, нам гораздо легче, сидя там в кабинетах, в креслах, теоретизировать, пойти сделать самим. Это сложнее, даже вот здесь элементарно. Здесь поэтому сразу помимо того, что вот в понедельник встретитесь, помимо того, что я думаю, что мы а, назначим, ну может быть, он уже и определился, куратор вот этой вашей да, темы, чтобы ее на самом деле продвигать. У нас март-апрель-то не за горами. У нас, если вы формируете, если вы формируете а, группу, если вы формируете сознание общественное. Вот самое первое проявление, его, на мой взгляд, будет именно там в конце апреля. А, давайте, что, давайте встретимся там все вместе. Все замечательно. С этого начнем. Угу. Потому вот. что там я вас уверяю, такой. Мы знаем, это беждательский. Но папа, опять поэтому, же возникает вопрос: можете... я не могу на эти территории, допустим, загнать кого-то из то из управляющих компаний, там либо еще, еще кого-то по той простой причине, что еще раз повторю, вот этот кусок. А, да, он кому-то принадлежит. принадлежит. А вот давайте... давайте а этот, если мы его найдем, если вот, вот, вот, вот, он его найдет. Я хочу озвучить экономику содержания этого объекта. Да, то у есть у есть пара предложений. Из пара предложений. Как я понял, то есть мы с проектом познакомились чуть раньше предварительно. И, и, и, и я понял, что как раз вот добровольцы этого проекта, они создают оно который будет оператором вот этой набережной. Да. А это хорошая форма, она такая сегодня очень удобная для сотрудничества, mm -hmm. с минимумом ограничений, так скажем. Mm -hmm. Есть два варианта, найти меценатов и партнеров. То есть я, допустим, девушка предложил, как можно найти меценатов. Здесь указана сеть дорожек. Дорожки имеют пересечение, значит, возможно... Ну хорошо, подождут немножко uh -huh. Uh -huh. Дорожки имеют пересечение развилки, то есть это значит, может быть не одна дорожка, а две-три. И возникло предложение. А что нам э, называть, э, сделать указатели и обозвать, что, допустим, это тропа Иванова, э, дорожка Петрова, Иванов или Петров-то, ну, условно говоря, меценат, сбрасываются деньги на. Строительство Дорогие и Готовы думаю, сначала, ли они, чтобы их было Тамара, да. Если человек готов, чтобы его именем названо но ну, не улица города, но по крайней мере тропинка такая, то или дорожка, он за это у них есть свой сайт. У них э, будет оно, он перечисляет деньги. Группа, группа. Да, у них будет там, мы вот в программистом встречались, там будут там учет этих денежек всех э, Денежки он перечисляет, допустим, на создание Алексей, тропинки на придержание. Это, это техника, это теория, которая у нас либо будет э, реализована по прошествии вот, либо не будет. Давайте мы э, не уходить в эти дебри, да, сейчас по той простой причине, что для начала нам надо определиться с площадями и с механизмом. Оно замечательно. Это, еще раз повторю, та агенционно-правая форма, которая сегодня, ну, наверное, сопряжена при взаимодействии с органами власти, с минимумом формальностей. Mm -hmm. Возможностей здесь гораздо больше, свободы гораздо больше, чем у, человека, у кого бы то ни учили. Получается, мы можем на данном этапе начать с той территории, которая принадлежит городу. Первый этап. Вот с этой части уже. почему подвожу, ребят? Смотрите, все просто. Можно замахиваться на это, да, и в итоге, так сказать, построить замки на песке. Земля раз. Значит, совещание в понедельник с проектантами уже два, чтобы можно было понять. Попадаем мы с этим проектом в поле зрения. И интерес сегодня в организации, либо надо будет искать кого-то дополнительно, привлекать, чтобы все-таки это уже оформить надлежащим образом, как заявку. Mm -hmm. Ты это понимаешь, это работа, mm -hmm. да? Вот, а это То, что оно параллельно создается, замечательно. Соответственно, вопрос по поводу того, кто будет оператором на данной территории, он автоматически отпадает. это, впадает, это mm -hmm. будет mm -hmm. уже по mm -hmm. ваше. Значит. После того, когда мы поймем по земле, следующее, значит, на что мы зацикливаемся. На только этот участок или на, на, на гораздо большую территорию. Уже расписывать пошагово и mm -hmm. по времени. Там. У нас еще есть слева, карту, которая... Да, да, да, да озвучить вторую да, поддержку. Да, То да, есть меценаты, да, я да, говорю, да. что возможно. Есть на данный да. есть, а, организуют третья партнера. Есть предприятие партнеров. У них была уже договоренность. Есть предприятие, которое рубль готово перечислять с каждой упаковки своей. Один рубль. Под Наш фонд да. да. да. Получается, вот. мы хотим. Э поднять всех местных производителей, грубо говоря, тех же продуктового города мяса и мотивировать жителей выбирать местный продукт с той простой причиной, что один рубль будет перечислен на благоустройство территории набережной. Идея вообще вот такая вот: во-первых, это на самом деле местный продукт, да. Да. наш производитель, это самое, э, налоги, хлеб, сухарики, это зарплата, да, да, да. Это рабочие места, это все для города. Если от этого еще будет часть отходить на Расчитан да. видимо которая в России-то оно всегда было, но в последнее время как-то довольно тяжко у нас двигается. Это реформ какие-то проблемы, такие что мы могли... То есть мы рассчитываем на поддержку административных ресурсов в плане вот, оформления земли, а, и в какой-то степени бюджетные поступления, в то же время мы готовы тоже работать говорите, над экономической да? составляющей. Ну, вперед. Плюс Есть единственная просьба, так скажем, ну вот я тогда озвучу. Что, чтобы, например, поступило такое предложение, что а давайте начнем там в конце января, в начале февраля уже вот эти, допустим, продажи по партнерам. Вот есть конкретный партнер. Который уже готов, да, Он уже готов, да. Он уже готов, вот они наклеили. Вперед, Что нужно, чтобы организовать вот эти эффективные продажи? Самое нужно такое место. место, это, допустим, слон. У нас есть депутат, которого мы избрали, Олег Колесников. Ну, Колесников приедет и с ним поговорит, это а не проблема. Пусть он три Переставит. благотворительных места по одному квадратному метру выделит в Слоне, чтобы деньги еще на аренду не уходили. Это его тоже будет вклад в, в эту набережную. И на этих пятачках девушки тогда вот с помощью волонтеров да, организуют волонтер, продажи. И Сказалось, тем самым он информирует и население о проекте. И будут продажи, и принимаются. То есть у нас будет вариант не только такой, Но... мы еще планируем вариант бумаги покупки, <как> на которой будет информация уже конкретно есть, более со... расписана мини... по набережной. То картинка набережной. Получается, мы друг Это... другу поручения раздали, я, правильно? Мы ну, да. ну, уже в команде, да? Ну наша же рабочая встреча. Всё правильно. Про территории, можно сказать, в которой заняты кем-то? То есть мы да. не знаем, кто здесь владелец. Но Они да. почему не развиваются? Потому что, может быть, у них там, денег нет. Или идеи нет. Вот, или идеи Или идеи, главное не мы же можем Может, просто им... на черный день зимы, да? Мы да. Прийти, Может, прийти с проектом, Давайте да, мы, при, при, мы их и... пригласим да, сюда. Да. То есть, сейчас Куда мы надо? выявляем, кто есть. Да. А а почему нет? Да. Причите, да. Да, конечно. Причите Причите. Потому что что она там проект поросла бурьяным травой. все Конечно.